Эй, детишки, чувствуете ли вы, будто жизнь проходит мимо вас? Из-за каждодневной рутины вы будто бы узники собственной жизни, словно животные в клетке. Но это же не значит, что вы не можете пока живо наслаждаться забавными фактами о домашнем скоте, так ведь? Сегодня мы отправимся в путешествие, наполненное жизнью, смертью и переработкой крупного рогатого скота. Предупреждение. Это видео содержит лишь краткий пересказ некоторых основных промышленных практик. Все фермы разные, какие-то лучше, какие-то хуже. Я не продался. Пожалуйста, не сердитесь от меня. Вначале была пустота. И затем сказал Бог, да будет свет отныне ты будешь носить имя Крейг. Сперва телята весят где-то 30-40 килограмм, и в первые пару недель молодых бычков кастрируют, причем без анестезии. Это основная причина, по которой мясо остается мягким на протяжении всей жизни. А также останавливают выработку мужских гормонов, которые придают мясу послевкусие, которое не очень-то нравится американскому потребителю. Тем не менее, у Крейга начинается все довольно неплохо. Он пьет молочко, чилит, наслаждается жизнью, через некоторое время узнает, что можно есть пол. Это замучательно. Но спустя 10 месяцев его забирают на скотовозе. Если если вы знакомы с историей так же, как и я, то вы понимаете, что это не знак. Краги еще не знает, но он был продан на откормочную площадку в тысячи километрах от дома. Здесь скотины в загоне, как сельдь в бочке, но только если бы сельдь была 200-килограммовым сухопутным млекопитающим. Их меню состоит в основном из грубых кормов с большой энергетической ценностью, таких как кукуруза, что в свою очередь помогает им быстрее набирать вес. В целом из-за этой среды животные часто испытывают стресс, что в конечном итоге скажется на их здоровье. А ничего, всего один визит антибиотика и, и все исправит. Девкрык наконец-то отправляется на мясокомбинат. И вот где происходит настоящее чудо. По чудом я подразумеваю частную утилизацию и доставку отрубов. Здесь начинается жесть. Так что постараемся забыть имя, которое мы дали этому животному минуту назад. Дабы все проходило гуманно, работник обязан сперва использовать пневматический пистолет. Давайте продемонстрируем его вам в действии. После чего зверь мгновенно теряет сознание или умирает, что по сути однохуйственно Его подвешивают злодышки на конвейер, по которому бычка будут аккуратно вести на протяжении всей поездки Но для начала ему нужно поговорить с этим парнем, его зовут Заточка Угадайте, чем он занимается? Если вы сказали, что он зарабатывает на жизнь тем, что режет глотки... Вы абсолютно правы. Примерно в течение минуты сильный ливень сменяется легким недержанием. Но так или иначе, наш любимый бычочек должен двигаться дальше. На следующей станции бык подвергается высоковольтному электрическому напряжению. Надеюсь, нервная система уже давно отключилась. Ведь если нет, у парней со скотобойни появится отличная история для своих жен. Ха-ха, просто прикалываюсь. Управление по контролю продуктов и медикаментов заявило, что 93% браков с мистиками разваливаются. Кто же знал, что 11 часов чистой резни каждый день так десенсибилизирует мужчину? В любом случае, электрическая стимуляция нужна в основном, чтобы ускорить наступление биологической смерти. После этого мясо уже точно не станет жестким, пока не достигнет морозилки. Дальше тушу омывает при помощи мощного шланга. Он, как великодушный гробовщик, смоет всю грязь, которая скопилась на теле за жизнь. К несчастью, хоть снаружи она и прекрасна, в глубине души полна навоза. Так что коровка должна быть выпотрошена, чтобы потом все не испачкать. Нам также следует избавиться от всех этих ненужных частей. Затем правительство сует свой нос, чтобы проверить все ли в порядке. Со стороны это выглядит примерно так. Ага. Ага. Ага. Это крова. И, наконец, ее нужно дальше отправлять, позвоночник вынимать, пополам распиливать, спайн высчитывать и снова помыть, чтобы показать хорошие манеры. Весь этот процесс глушки, сливки и мывки занимает не больше 15 минут. А значит, что проще полностью переработать трех полутонных млекопитающих, нежели ждать, пока не обновят твои водительские права. Ну, думаю, сможете сложить 2 и 2. После многодневного пребывания в холодильнике, тушу делят на несколько отрубов. Лопатка, тонкий край, толстый край. Отличная штука, кстати. Из них выйдет отменное барбекю на чьей-нибудь бармитве. Вы же получите все остальное. По сути, все еще свежее, так что машина просто переработает остатки в однородную массу. И сделает из них котлеты, сосиски и так далее. Затем весь остальной мусор, который не смогут переварить американцы, пойдут на сырье для производства всего остального. В общем, имеем то, что имеем. Я не подготовил никакого вывода, только грубую правду. Вот. Ладно, на сегодня все. До скорого. Я сам Манелла, и спасибо за просмотр.